в пятом году он начал свою трудовую деятельность на фабрике в Москве. в тридцатом году начал работу в электротехническом институте. и это фактически начало его научной деятельности. в сороковом году публикация монографии «Экспериментальные методы ядерной физики». вот это вот серьезная вот такая первая научная работа. 37 году, с 1937 -го года работа Тиани изучение космических лучей, что в 1944 году привело к организации Векслером экспедиции на Памир для изучения космических лучей. 1944 год, год знаменит тем, что Векслер Открыл принцип автофазировки частиц в циклических ускорителях и начал руководить созданием первых синхротронов. Суть принципа состоит в том, что частицы, введенные в циклический ускоритель, автоматически подстраивают свою фазу движения по отношению к фазе ускоряющего электрического поля, автоматически, и тем самым а, пучок ускоряется до предельной энергии. А вторая важная особенность, и тоже фактически а, можно отнести это к открытию, это то, что магнитное поле и ускоряющая частота синхронно меняются во времени, Частота увеличивается, магнитное поле растет, и тем не менее частицы, захваченные в автофазировку, продолжают ускоряться. 1949 год. Начало строительства синфрозатрона на энергию 10 лет. Вот замечательно то, что это же сколько прошло всего 4 года после окончания войны, и тем не менее, значит, Россия нашла, Советский Союз нашел возможность. Заняться столь большим проектом. В 1956 году Векслер создал лабораторию высоких энергий в Дубне. В этой лаборатории в 1957 году был запущен синхрофозотрон, который работает вот по этим принципам, которые мы коротко назвали. В 1958 году он избран действительным членом Академии наук Советского Союза. В 60-м году одно из первых, первых открытий, которое состоялось на синхровозатроне, это открытие странного антигиперона. В 60-м году еще не было систематики частиц, она была очень-очень фрагментарной, и поэтому... То, что в природе существуют странные антигипероны, антибарионы – это важный факт, который потом был активно использован при построении уже последующей систематики частиц. В 1963 году он стал членом Президиума Академии Наук, в 1964 году основал журнал «Ядерная физика». Я не перечисляю здесь все другие многочисленные его общественные и организационные работы, но они были. В частности, он был членом порткома ОИЯ и городского совета и так далее. В 1965 году Векслер скончался, ушел от нас из-за болезни сердца. Вот эта историческая страничка, заполнена на пульте ускорителя 16 апреля 1957 года. Вот, к сожалению, не видно, кто был в это время оператором, потому что это неполное. Но вот кто-то, вы видите, полученную энергией 10 миллиардов, много восклицательных знаков. От Блохинцева, Векслера, Джилепова поступили поздравления. Сотрудникам лаборатории. Здесь дальше говорится, что пучок иногда теряется, иногда возвращается. То есть начались нормальные трудовые будни работы этой машины. За эту работу получена Ленинская премия в 1959 году. Вексер вот здесь стоит на первом месте. Других Сотрудников, вы видите, три сотрудника. И я, значит, Владимир Иосифович Леонид Петрович Зиновьев, и вот Петухов я забыл, как зовут, вот Петухов. К нам стали приезжать известные ученые, политические деятели, потому что корреспонденты называли это чудом восьмым чудом света и вот замечательную фразу произ... во время визита в нашу лаборатории произнес Нильс чтобы задумать и построить такое сооружение нужна была очень большая смелость вот это вот слово смелость вроде бы неадекватно в устах физика что он имел в виду во-первых, для того, чтобы действительно в науке делать важные шаги, нужно обладать этим свойством, нужно иметь смелость, потому что часть окажется неверным, а часть вот окажется действительно великим, будет началом великого открытия. Это первое. А второе, как говорили люди, которые хорошо знали эксперта, ведь это начало 50-х годов, и время, когда, если не выполняются правительственные задания, Вот если не выполняется правительственное задание, это, безусловно, очень важное правительственное задание, то виноваты или участники арестовываются и, и прочее. И поэтому вот те, кто были хорошо знакомы с Владимиром Росичем, говорили, что а, по ночам он шептался со своей супругой и говорил, не пора ли нам подготовить... А, Мешочек на случай ареста. Так что это вот слово смелости имеет здесь, вот, как минимум, в глаза, в устах Нильсы Бора двойную, двойной смысл. Ну, вы видите, что в 1949 году начало проектирования, в 1952 год начало строительство. Кстати, я был знаком с первым комбинацией комендантом Элуэя, он рассказывал, как вот зимой 52 года группа геодезистов, в которую он входил, высадилась вот здесь, шла по лесу, нашла по карте точку и вбила в нее кол. В этой точке поставила кол, который в дальнейшем указал центр будущего ускорителя. Вот в 57-м году значит, вот тут вот, в вот, 23 часа 40 минут есть проектная энергия, восклицательные знаки в 1972 год получен выведенный пучок в 1969 год, вот замечательная тоже вещь на, в нашей истории это ускорение ядер, нейтронов в данном случае в 1981 год ускорение ядер до силикона включительно и в 2002 году ускоритель выведен из строя работающих машин, потому что к этому моменту в его фундаменте построен нуклотрон, с которым мы теперь работаем. Давайте вспомним избранные работы ЛВР. Конечно, это мой субъективный, мой субъективный взгляд, но все-таки... Вот исследование дифракционных процессов взаимодействии протонов и ядер, обнаружена зависимость радиуса области сильного взаимодействия от энергии. В классической физике этого нет. В классической физике, коль скоро задан размер объекта, то он остается независимым от того, в каких лучах, какой портрет вы его делаете. А вот в релятивистской физике совершено открытие, что оказалось, что раз, видимый размер объекта зависит от длины волны, в которых вы его изучаете. Исследование множественного рождения частиц при взаимодействии протонов ядер, обнаружение пионового конденсата. Доказательство отсутствия антигравитации, античастиц. Идея эту... Эти идеи относятся, по-моему, к Подгорецкому и Оконову. Вот они создали вертикальный пучок камезонов. мизонов В пучке К-0-мизонов есть виртуальные К- и анти-К-частицы. Они когеретно движутся, и если анти антигравитирует, то это изменяет их Относительную фазу. Это можно наблюдать по модам распада. Вот оказалось, что такого эффекта нет. То есть античастицы не обладают антигравитацией. Это очень интересный открытие, конечно. И, по-моему, даже оно единственное в мире. Исследование рождения странных частиц, вот этот странный антигиперон, который мы упоминали, Управление пучком с помощью изогнутого кристалла. Это, конечно, пионерская работа нашей лаборатории, и это открытие распространилось по всему миру, и сейчас изогнутые кристаллы используются на многих ускорителях для коррекции пучков, управления ими и так далее. Создание сепарированного пучка антипротонов, но это такое генеральное направление в физике ускорителей, нужно создавать пучок с заданными параметрами, если, скажем, протоны, пимезоны, антипротоны и так далее. Поэтому вот техника сепарирования здесь была на синхрозатроне решена одной из первых в мире. Создание циклического на сверхпроводящих магнитов нуклотрона ⁇ это... Было сделано в нашей лаборатории по инициативе следующего директора Александра Балдина. Взглянем на историю ускорителей. Как мы смотримся в исторической перспективе? Вот в сорок девятом году в нашем институте запущен ускоритель. Фазотрон в лаборатории ядерных проблем на энергии 06 Гев, который сыграл большую роль в этом интервале времени. 10 Гев с о котором мы говорим, это 1957 год. Серпусский ускоритель, который стал следующим пионером. На этом интересном пути это 1968 год. Ну а дальше пошла эпоха коллайдеров вот CERN, Intersection Storage Ring, CERN, протонный синхротрон, Теватрон и, наконец, LHC. А вот, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки запланирован следующий большой ускоритель SSC. Не помню, как он расшифровывается, вот этот проект, к сожалению, не был реализован. И здесь я поставил стрелочку со знаком вопроса «Конец эры ускорителей? Этого мы не знаем, это молодежь узнает дальше в процессе своей жизни». Но какие, Как проходило соревнование? Значит. В 52 год в Америке был запущен космотрон на энергию 3 Г, в Англии на энергию 1 Г в 1953 год, бэватрон в США на 6 Г, вот, кстати, там были открыты антипротоны, тоже важные очень открытые. и, наконец, симпрофазотрон 10 Г в 57 год, о котором мы говорим. Я покажу несколько фото с Владимиром Иосифовичем. Я не выбрал такие официозные, хорошо известные фото. Вот эта фотография, мне кажется, очень показательна. Векслер не кабинетный ученый. Он ходил по рабочим местам без всяких предупреждений, беседовал с людьми, какие проблемы, как их можно решить, помогал или наоборот критиковал. И вот здесь такая рабочая сцена, которая, по-видимому, снята в зале ускорителя. Померанчук, Вернов и Владимир Иосифович беседуют в 1964 году, это на конференции в Дубне. У нас есть улица Вернова, это известный человек в нашей области физики. Ну вот, ближайшие коллеги и тоже лауреаты Государственной премии Советского Союза, Леонид Петрович Зиновьев и Петухов в кабинете Векслера. Гекслер предложил свой принцип в 1944 году, а в 1945 году, независимо от него, потому что это еще были военные годы, и информация распространялась не столь оперативно, как в наши счастливые годы, вот Макнилан тоже предложил этот принцип. И за эту совместную, так сказать, когерентную работу. Эти два человека получили премию «Атом для мира». Мы являемся наследниками трудов Векслера, и, конечно, благодарны ему и помним об этом человеке. А теперь я приступаю к нашей основной теме. «Курмская аномального лептона». Участников, авторов вы видите на этом слайде. Аннотация такая, что в настоящее время известны три заряженных лептона, электрон, мион и таон. И вопрос о существовании других заряженных лептонов остается в повестке дня. Об этом мы дальше поговорим. И для поиска нового лептона просмотрено 55 тысяч стереофотографий. Сделанных на двухметровой пропановой пузырьковой камере, которая облучалась протонами 10 ГФ на синхропозотроне. Найдены 32 аномальных события, в которых один липтон пара останавливается в объеме камеры и при идентификации обнаруживают массу 8 м. Вот так, такая тема семинара. Но с 1959 года по 1972 год поиски такой частицы или аналогичной частицы продолжались в ряде работ. Вот в Москве на пучке гамма-квантов 260 м, потом на пучке гамма-квантов 90, три года, потом на пучке протонов 300 м, уже в Соединенных Штатах, опять американская работа поиски частицы с массой за пределами, выше массы мезона и, наконец, две работы, выполненные в, в, в Серпухове, поиск квазистабильных тяжелых лептонов Все эти работы не увенчались успехом. Где же мы работаем? Ну вот нынешний взгляд на элементарные частицы. Эту картинку многие из вас видели, изучали. Значит, здесь представлены 12 фундаментальных фермионов, из которых строятся все известные частицы в настоящее время. Это 6 кварков и 6 трептонов. Поражает то, что разброс масс этих фундаментальных трепетчиков мира – Невероятно большой. вот От 0,001 электрон у нейтрина до 170 г у Т-кварка 15 порядков. И нет видимой закономерности в этом вот огромном море возможностей. Мы в данной работе сосредоточились на поиске другой частицы в интервале между электроном и нюмезоном. Построим распределение массы электрона, мюмезона и тау липтона в геористическом масштабе в зависимости от номера этой частицы. Причем, как присваивать номер этим трем частицам, это находится в руках, так сказать... Исследователя. И если номера им присвоить так 0,1, 0,2, 3, вот 0 2, 3, то в этом масштабе получается распределение по массе прямой линии, почти прямой линии. Как мы знаем, учат нас философы, надо выбирать такой закон из придуманных нами. Который имеет простейшую форму. Ну вот простейшая форма, естественно, прямая линия. Если бы мы выбрали номера более естественно, казалось бы, 0, 1, 2, то получили бы вот такое вот распределение синее кривая. То есть нам пришлось бы вот в этот закон n параметра наклона b вставляет какой-то квадратичный член. Что вот противоречит этому философскому принципу. Поэтому давайте поверим, что так в природе и есть. Тогда обнаруживается вакансия. Вот единичка, в ней ничего нет. И этой единичке соответствует массе 7,4 м, около 8 м. Имеется вакансия при номере единица с массой 8 м. Давайте начнем искать, нет ли действительно, здесь, действительно нет ли здесь частицы. Итак, возникла задача поиска электрона с массой 8 м. Поиск этой частицы выполнен на, материале, на фотоматериале двухметровой пропановой пузырьковой камеры. Размер области наблюдения в этой камере вот такой. Метр на 60 на 40 сантиметров. Она находится в магнитном поле полтора тесла. Карта поля задана. Плотность пропана 0,4 грамма на сантиметр кубический. Радиационная длина 104 сантиметра. Радиационная длина важный параметр, поскольку она задает, с какой вероятностью гамма-квант. В данном случае вот, мы еще события конверсии лептонов гамма-квантов. С какой вероятностью гамма-квант в размере этого прибора конвертирует эту пару. Вот, поэтому 104 – это важный параметр. И обнаружены события вот такого вот типа, которые характеризуется тем, что частица одна, по крайней мере, частица останавливается в видимом объеме, имеет близко к концу повышенное почернение или следовательно повышенную ионизацию и при идентификации обнаруживает массу около 8 М. Мы сейчас посмотрим распределение. Типичные фотографии с пропановой камеры. Вот посмотрите на них, это значит размер 1 метр до 60 сантиметров и глубину 40 сантиметров. И в данном случае показывается фотография, показывается кадр, на котором есть вот это вот необычное событие. То есть вот эта вот точка конверсии, в которой рождается пара частиц. Одна покидает камеру и имеет... Заряд отрицательный, а другая останавливается в объеме камеры, вот, имеет повышенную инизацию близкой к точке остановки или почернение. Вот меня автор поправляет. Вот, но таких событий одно на тысячу таких кадров в среднем. вот Мы просмотрели 55 тысяч и нашли... Как мы заявляем, 40, 32 частицы, может быть, 40 частиц, что-то в этом духе. Так что вот это достаточно редкие события, и поэтому это характеризует, что это довольно приличный труд, чтобы проделать такую работу. И вот мы этим занимаемся, по-видимому, около трех лет или даже больше. И... так, Теперь нужно сказать, что первичный пучок протонов, вот он здесь виден, вот особенно на этом кадре виден где около 10 протонов релятивистских. Если присмотреться, то видна их кривизна, они заворачиваются по часовой стрелке, поэтому в данном случае эта частица тоже крутится по часовой стрелке, значит она положительная. Посмотрим. По, по, в увеличенном масштабе на эти события ну вот одно из событий такое положительный лептон называем условно гамма-кванта родил пару лептонов вот один ушел сюда мы не знаем что это такое но предполагаем вероятнее всего это а, электрон а это положительная частица вот мы ее идентифицируем находим массу а вот это отрицательная, аналогичная, тоже точка конверсии, отрицательная частица, и она в точке остановки, вероятно, имеет электрон распада. Вот он уже виден, что на нем можно видеть отдельные пузырьки, так что... Это релятивистская частица, потом имеет большую кривизну, большое многократное рассеяние, так что это электрон. В то время как вот эта вот частица, вы видите, у нее чернота, плотность пузырьков большая, так что их нельзя посчитать. Вот еще один положительный лептон, на который мы уже смотрели. И вот еще одно событие положительный лептон, который имеет на конце какую-то сложную структуру, попытную тем, что положительная частица переходит в положительную частицу, а та переходит в отрицательную частицу. Но как показывают расчеты моих коллег, наших коллег по программе ЖАН-4, ЖА такая возможность в принципе имеется. Так что это не есть некая экзотика. Вот посмотрим на этот конец. Значит, в данном случае наша искомая частица остановилась. Может быть, произошло что-то типа ядерного взаимодействия. Фрагмент положительный. И вот здесь вот он превращается в отрицательный, по-видимому, электрон. Что дальше? Трек найденных частиц сканируется. Цифр... Во-первых, все это сканируется, превращается в электронную форму. Трек оцифровывается. На нем измеряются координаты примерно до 40 точек в трехмерном пространстве. Траектория делится на несколько интервалов. На каждом интервале вычисляется радиус кривизны, вот экспериментальный радиус кривизны, как функция пробега от конца трека до данной наблюдаемой точки. К сожалению, так уж приустроен мир, что этот радиус кривизны не есть какая-то константа, он флуктуирует из-за многократного рассеяния частицы на ядрах пропана. Поэтому, чтобы эти флуктуации не оказывали такого действия на конечный результат, мы аппроксимируем эту эмпирическую зависимость, некоторые функции полуэмпирической, и дальше для определения массы используем эту именно величину, аппроксимацию экспериментальных данных. Как известно, вот по этой классической формуле импульс равняется, пропорционален, коэффициент пропорциональности известен, зависит от выбора системы, системы измерения, единиц измерения, значит, магнитное поле, радиус кривизны, мы его определили в плоскости камеры, а нам нужен абсолютный импульс в пространстве, поэтому мы делим на косинус пространственного угла. Тогда мы получаем импульс пространства. Косинус, этот угол, это угол между вектором, касательным к треку и плоскостью камеры, то есть глубинный угол. Как определять массу? Берем Стандартную формулу кинетическая энергия равняется полной энергии минус масса. Кинетическая энергия, в свою очередь, определяется полу, полуэмпирической формулой. Она выводится путем интегрирования классической формулы ионизации. Мы считаем, что пробег, длина пробега от точки остановки до данной точки – определяется энергия кинетическая энергия Т и массы таким образом из этой формулы мы определяем Т знаем L определяем Т и подставляем в эту формулу получаем такую сложную нелинейную функцию из которой масса определяется классическим методами итерации Константы две в этой формуле, одна из них определяется асимптотической ионизацией, то есть ионизацией при большом пробеге, а другая качественно приближенно учитывает рост ионизации с ростом энергии частицы. Это известный эффект. Конечно, этот алгоритм надо проверить, насколько он хорошо работает, поэтому алгоритм определения массы проверяется на моделированных событиях, а также на экспериментально измеренных событиях электронов и мимезонов, которые идентифицируются визуально. Они хорошо определяются без всякой математики. И получается вот такой ответ. Значит, программа нам рисует траекторию исходную, с которой мы работаем. Она нам рисует косинус на глубинного угла. Вот он такой. Он флуктуирует из-за того, что расстояние между соседними точками очень малое. И оно изменяется, зависит от многократного рассеяния, а также точности измерения. Но тем не менее, вот мы аппроксимируем опять глад... полиномом гладким. Получаем радиус кривизны на пяти участках. Первый участок, второй, третий, четвертый, пятый. На каждом участке опять эти точки аппроксимируем полиномом. Черная кривая – это каков бы радиус кривизны был бы, если бы частица имела массу, 8М, вот эта черная кривая, черная кривая показывает, что мы ожидаем. Точки показывают, что мы на самом деле получаем, а красная кривая аппроксимирует ага, экспериментальные измеренные точки, и дальше мы массу определяем по этой красной линии. То есть опять, чтобы упростить, так сказать, задачу, чтобы ответ у нас не зависел от флуктуации измерных величин. Получаем массу. Вот она, к сожалению, варьируется вдоль трека. В каждой точке мы определили массу, и она варьируется где-то от 11, скажем, до 6. Вот, к сожалению, но вот так вот, такова наша жизнь. Находим среднее по этим данным. Среднее оказалось 8 мэв, плюс-минус дисперсия 2 мэва. Посмотрим еще раз на другой пример. Вот он хорош тем, что косинус близок к единичке, то есть траектория почти плоская. Вот она, эта траектория. Масса меняется теперь меньше, от примерно там 10 маев до 8, до 8 маев, и среднее получилось 9 плюс-минус полтора. А характерный пробег, вот если вы не видите, здесь от, от, длина траектории, вот здесь вот видно, ну, длина траектории около 10 сантиметров. А вот здесь вот, от 0 до 10 сантиметров длина траектории. Мы говорим, что алгоритм надо проверить на известных частицах. Вот промоделирована траектория электронов и мемизонов в жидком пропане. Это позитроны, и... позитрон, а не ионы. Электроны позитрон. и позитроны. да. И траектория этих моделированных частиц проанализирована по программе, которую мы только что обсудили. И получили распределение по массе. Вот видно, видно что электроны флуктуируют где-то от правильной массы 0,5 мэва до массы 1,5 мэва. Позитроны чуть-чуть больше флуктуируют от нужной массы 0,5 до массы 2,5. Вот этот хвост в сторону большой массы, очевидно, связано с большим многократным растением легких частиц на пропании, и алгоритм определения массы некорректно обрабатывает малый участок, в котором имеется большое многократное растение, и кривизна сильно варьирует. Но вот это измеренные электроны, они вполне хорошо соответствуют моделированным, так что мы уверены, что мы работаем правильно. И вот чтобы показать трудность определения массы электрона, то есть почему он имеет хвост в сторону больших масс, вот видно на этой картинке. Вот он типичный электрончик, его характерный размер вы видите здесь, и каким образом он варьирует свою кривизну и свою форму в конце пробега. Поэтому вот здесь вот этот алгоритм, по-видимому, работает некорректно, и нужно либо разработать какой-то более э, адекватный алгоритм, но этого пока нет. Считаем, что достаточно пока что того, что есть. А это мю-мизоны, которые э, идентифицированы визуально по характерному расп распаду π, μ, не надо, мю-е. Мю-е? Но и пи мы видим, да? Mm? Пи тоже видим? Нет. Но иногда и мы пи видим. Мю, и потом е. Да, значит, мю-е видим. И вот отбираем эти частицы, находим их массу по описанной программе, и к нашему удовлетворению видим, что очень хорошо получили табличную массу 105. Отмечено, что на конце траектории, близкой к точке остановки, частица чернеет, то есть ее ионизация, как и следовало ожидать, увеличивается. Поэтому разработан метод количественного определения величины ионизации. Он заключается в следующем: оцифрованные стереопроекции дают доступ к отдельным пикселям изображений поэтому можно оперировать с прозрачностью отдельного пикселя и по совокупности этих прозрачностей на данном участке трека получить величину почернения или величину, которая должна быть пропорциональной инизации. Получили вот это вот ломаная кривая, это вот один из примеров, а сплошная кривая расчет по известной формуле инизации сомнения в, в которые нет и мы видим, что между ними есть хорошее соответствие, то есть действительно этот метод работает, однако однако мы ограничились тем, что утверждаем, что в принципе-то если по этому пути мы дальше пойдем или наши коллеги пойдут, то в принципе этим методом можно пользоваться на количественном уровне, вот так идет показывает этот график, но этот метод трудоемкий, кроме того, не всегда хорошо применим из-за фона, поэтому мы ограничились визуальной констатацией, что частица чернеет, следовательно, ионизация увеличивается, и, следовательно, вот она соответствует тому, что и должно быть в таком случае. Отбираем события вот по этим критериям. Обнаружено 48 частиц, событий, событий, в которых останавливающие частицы удовлетворяют следующим правилам отбора. Так что это признаки аномальной частицы. На конце трека, 3-4 сантиметра от точки остановки, частица проявляет повышенную инизацию или повышенное почернение. То есть не различаются отдельные пузырьки и нет видимых разрывов трека. Глубинный угол траектории не превышает 40 градусов. И ровный. Не превышает, то есть он может быть 0 до 40 градусов. И кроме того, да, вот желательно очень, чтобы он на всей видимой траектории был в пределах этого угла. Достаточно, чтобы он был желательно константой, тогда мы говорим, что визуально определенная фиксированная ионизация соответствует истине. Еще один критерий. На конце трека имеет повышенное многократное... не имеет повышенного многократного растения, вот как мы видели у электрона, характерного для останавливающих электронов. Радиус кривизны на конечном участке траектории заметно больше, чем у останавливающегося электрон. Вот эти правила отбора, кроме вот этого, этих 40 градусов, являются качественными, зависят от опыта сотрудника. Ну, может быть, интуиции, но главное – опыт, конечно. К сожалению, таким образом Некоторые сотрудники в некоторых условиях своего психологического состояния могут допускать ошибки, либо пропускать нужные события, либо наоборот, наоборот фиксировать, класть в корзину фоновые события. И, наконец, окончательный результат. Вот мы нашли 47 таких событий они распределены по массе. Вот таким вот образом, это красная гистограмма. Вот копированный, приблизительно копированный спектр электронов, который, как известно, имеет максимум в районе, хвост, к сожалению, до 2 мэв и имеет нормальную массу около 5 мэв, позитронов-электронов. А вот это вот важная тоже констатация – копия спектра моделированных аномалонов. Теперь берем аномалон, то есть частицу с массой, ну вот в данном случае 9 моделируем моделируем ее распространение в пропане, и по нашей программе определяем спектр массы этих событий. Вот их здесь много – вот в максимуме в каждом вине 600 событий. И видим вот такое вот распределение. Это то, что ожидается. И перерисовываем эту картинку на нашу экспериментальную гистограмму. Вот она здесь показана. Копия спектр моделированных аномалонов. Мы видим неплохое соответствие, особенно по положению. Видим также, что, может быть, есть какие-то хвостики, так что можем проводить условно некий эмпирический фон, который, может быть, здесь присутствует, либо можем даже его не проводить. Но если мы его проведем, то тогда под этим условной фоновой прямой находится 15 событий, и таким образом мы заявляем миру, что мы видим достаточно надежно, уверенно, 32 аномальные частицы с массой 8 плюс-минус 2 мега. Конечно, нужно сделать оценку сечения рождения такой частицы, и коль скоро она Число нуклонов на длине, на длине камеры мы знаем. Пропан вот столько, 2 на 10 в 24 степени нуклонов. В камеру попало 5 на 10 в пятое число пучковых протонов. Мы нашли 32 частицы. Заметим, что мы нашли эти частицы в интервале их импульса 20-120 мФ. То есть, что находится за пределами 120 мФ, мы не знаем. Конечно, там есть такие же, наверное, есть такие же частицы, но... Мы о них ничего не знаем. Итак, эффективность регистрации аномальной частицы оцениваем, принимая три параметра. Глубинный угол, как мы назов... заявили, у нас вот 40 градусов. Средняя длина пробега фотона от распада 0 В камеру попали фотоны, они конвертировали эти пары. Мы их регистрируем, и вот такой фотон в среднем пробегает 60 сантиметров. Радиационная длина, еще раз повторяю, 104 сантиметра, значит мы знаем вероятность конверсии пары лептонов в этом веществе. И можем оценить теоретически расчетно эффективность детектирования нашей аномальной частицы вот она зависит от угла вот он задан значит мы не весь угол 4 п видим а только ограниченную часть ну и наконец вот зная кон вероятность конверсии длину фотона определяем с какой вероятностью такая частица будет зарегистрирована в камере а с какой вероятностью она не будет зарегистрирована и оказалось что мы вот, около 20% нашей вероятности регистрации Подставляем эту вероятность в эту классическую формулу, число найденных событий равно числу пучковых частиц, попавших в камеру, число нуклонов на пути этой пучков, эффективность регистрации и, наконец, искомое сечение взаимодействия. Оно получилось 0,13 милибар, вот с маленькой ошибкой. Эта величина лежит ниже ранее опубликованных значений верхней границы сечения рождения аномального электронного. Также еще раз подчеркну, что это нижние границы сечения, потому что мы видим только ограниченную часть импульсов, видим видим, в которой наш прибор работает. Идем дальше. Очень важное заявление. Известно, что число нейтрина 2,98 с очень малой ошибкой. То есть в мире есть три и только три легких нейтрина. Это получено по ширине Z0 базона, который есть медиатор электрослабого взаимодействия. Поэтому нейтрино сюда, вот экспериментально по нейтрино сюда поставлены. Вот одна точка, другая, та-та-та-та-та. А вот если бы нейтрино было 2, была бы такая кривая. Если было бы их 4, была бы такая кривая. Следовательно, мы не должны спорить с этой, с этой цифрой 3. 3 и только 3. А хотелось бы нам сказать, что если мы обнаружили неизвестный ранее лептон, то он принесет в наш мир и неизвестное ранее четвертое нейтрино. Так же, как три предыдущие известные нам лептонов пришли со своими собственными нейтрино. Вот так устроена физика, так устроен мир. А четвертого нейтрино не должно быть. Оно бы противоречило вот этой хорошо известной картине. Что же из этого следует? А из этого следует, что вот мы все время твердим, я в данном случае вот с вами разговариваю и твержу, аномальный липтон, аномальный липтон. Но на самом деле это, по-видимому, не лептон. Либо слово аномальный спасает, вот меня частично оправдывает, нас, авторов оправдывает от того, что мы применили этот термин. В дальнейшем, если это подтвердится, то потомки следующей поколения физиков придумают какое-нибудь название для этой частицы. Но это не Лептон, по-видимому, с большой вероятностью. Почему? Еще раз. Ну, во-первых, чтобы это не противоречило хорошо установленной цифре 3. А во-вторых, слава Богу, слава нашему методу, что мы и сами видим, что это не Лептон. Вот есть какие у нас события, посмотрите. Опять конверсия пары, но в данном случае обе частицы остановились в объеме, видимо об в объеме. Одна частица заведомо электрон по ее форме, другая частица заведомо наша частица, вот в данном случае со знаком плюс, и в данном случае идентифицированная с массой 9 мэр. А вот в данном случае отрицательная такая частица, идентифицированная с массой 7, и вот этот вот ее компаньон, заведомый электрон, то есть что отсюда следует? Отсюда следует, что если гамма-квант родил вот эту неизвестную частицу и родил известную частицу электрон, а гамма-квант имеет. Квантовое число цвет, которое определяет три лептона, ароматы трех лептонов, один разный у них ароматы гамма-квант имеет аромат нуль. Следовательно, аромат вот этого лептона должен быть таким же, как аромат электронов, с противоположным знаком, потому что они по отношению друг к другу античастицы. Так что эта частица, Друг или аналог, или родственник электрона. И нельзя его называть каким-то новым лептоном. И, а, а почему это все-таки не лептон, хотя он родственник электрона? Потому что он не несет нейтрина. Он распадается на что-то, мы видели там распады этих частиц. Наверное, на нейтрино, но это обычный нейтрино. Такой же нейтрино, как связан с электроном. Лептон, а вот, лептон L должен иметь квантовые числа электрона с противоположным знаком. Вот очень важный вывод. Заключение. Анализируются события конверсии гамма-квантов пару лептонов на 1,32 аномальных события с массой около 8 f плюс-минус 2 мФ. Искомые частицы лежат в интервале импульса 20-120 и вот еще раз не обратил ваше внимание на то, что мы видим достаточно много процентов 10-20 мая, распадов, когда остановившаяся частица распадается в объеме камеры. А чувствительность камеры около 20 миллисекунд. Следовательно, эта частица, остановившись в камере, успела распасться. Следовательно, мы можем приблизительно по порядку величины оценить ее время жизни. Оно вот между 10 и 30 миллисекундами. То есть это тоже важная очень наша эмпирическая величина, наш эмпирический результат. Ну еще мы определили эффективное сечение. Итак, конечные утверждения. Данное исследование указывает на существование, ранее неизвестные частицы. То есть мы опасаемся сказать, что мы сделали открытие, хотя мы близки к такому утверждению. Ибо мы не знаем, куда деть эти вот заведомо, заведомо не электроны, заведомо не меммизоны, и что это такое. Вот куда их деть, под какой ковер их можно за, замести, мы не знаем. Следовательно... Следовательно. Что следовательно? Следовательно, надо рекомендовать либо нам самим, либо нашим ближайшим коллегам сделать более совершенный методический эксперимент, в смысле методики более совершенный, а именно электронный эксперимент, на нашем знаменитом и хорошо освоенном нуклотроне и попробовать найти эту частицу. Электронным методом. Как это делать, это вполне ясно. Здесь нет никаких вопросов, у меня, наверное, нет времени, чтобы еще и обсуждать схему электронного эксперимента, но мои коллеги говорят, что это не проблема, и что это мы можем сделать в пределах вполне, да, вполне доступной, ну, доступного времени и доступного финансирования ну и на этом я кончаю и конечно должен объявить благодарности рядом ближайших коллег Балдину и Трояну за предоставленную возможность работать с фотоматериалом камеры, вот Белобородову который помогал оцифровывать пленки и приводить их в нужный формат Намаконову и Петахову за Моделирование программы ЗРАН 4 который я показывал Александру Беляеву, который принял активное участие в анализе фотоматериала из обсуждения результатов работы, и нашим просмотрщикам Григорян Дмитрия Борисова, просмотревшую в большой объем пятьдесят вот, пять тысяч четырех фотографий, они также выпали, выполнили сканирование отобранных просмотров кадров за что мы им весьма признательны. Спасибо всем, кто меня слушал, и до свидания. И я слушаю, если есть вопросы. Ну вот я, Владимир Алексеевич, огромное вам спасибо, что вы решились, несмотря на э, имевшее э, как бы недоверие от некоторых наших сотрудников, продолжить эту работу, выполнить ее. Ну и я знаю, что вы обсуждали результаты вот этих поисков со многими теоретиками, и благодаря им появились какие-то новые идеи в об обработке, а именно физическая интерпретация в теоретических каких-то а, поисках. Вот, то есть я думаю, что это, как я уже говорила, хороший пример молодому поколению. Ну а теперь... Да, хороший пример. Да. Да, вопросы. Я видела, там поднята рука была у Александра Павловича, Он что-то хочет сказать. Он есть? Нет, извините, это так э, э, а, ловкое а движение. Убрали, а то я смотрю, да. А, хорошо. Значит, пожалуйста, вопросы. Если кто-то хочет задать вопрос или какой-то комментарий, пока вот нет я поднятой руки, можете сами включить свой микрофон и задать вопрос. Вот. А, ну, можно, можно вопрос? Да. Как, как оценивался фон? Ну вот я пока фон оценивался <coughs> двоя, как, к сожалению, я вот забыл поставить одну фоновую кривую, где фон хорошо виден, но еще раз сошлюсь вот на эту картинку. Вот вы видите массовое распределение. Оно достаточно хорошо соответствует моделированному, ожидаемому распределению, но все-таки имеет какие-то хвостики, вероятно. Нет, я имею в виду, вот у вас там единичка, это она откуда взялась, горизонтальная единичка? А, вот, вот единичка проведена вот по этим вот, может быть, можно ее было и по двойке провести, вот видите, два число частиц, 10 в максимуме, и единичка взялась вот таким вот образом, волевым образом проведена прямая линия. правому хвосту. По правому хвосту. Mm? По правому хвосту. По правому хвосту, вот мне подсказывает Маяникина. Но если провести по двойке, то вы, вы надо тогда удвоить фон. Да, тогда да совсем а другая, другая статистика. Ну, скажи... ну, какая другая. Вот будет не 15, а 30. И будет не 30, а, не 30, а 20. Объясни, да. какой Но... у нас фон. Его Но... почти нет. Но факт, в угле. что есть такие вот события. Вот такие вот события. Ну ладно, сейчас вот сюда посмотрим. Вот такие вот события, их никуда не денешь. Значит, есть какой-то фон. Действительно, 32, которые мы заявляем, может быть, не 32, а 22 или 42. Но что а дает нам не некоторую хотите? смелость и уверенность говорить, что мы выполнили, вы скажете, что, вы что мы заявляем о существовании неизвестной ранее частицы. Да это вы вы вот такие события, которых вы у нас вы 40, вы 40 штук. Вот, вот таких событий просто 40 штук. Вот куда их деть? И они с высокой точностью, здесь, точностью плюс здесь, может дополнить Майя, Дайте трубочку, а. Вот я сейчас, если нет для меня других вопросов, я сейчас передаю моему коллеге и соавтору мои наушники Майе Аникиной. Че, про фон? Да. Ну ладно, я не слышала вопросов. Так... Я говорю, да. Дело в том, что главный энергосфера, который, который составляет для нас основную, это, это позитроны, которые аннигилировали в процессе в объеме камеры. Вот. Но как, какие, Но мы отбираем, как известно, частицы, у которых есть почернение на конце. Значит, аннигилировавшие позитроны должны во-первых, перед остановкой своей в камере, перед тем, как кончился, так сказать, их путь пролета, они должны на последних 3-4-5 сантиметрах сильно почернеть. А перед этим они должны иметь более-менее минимальную ионизацию. Это значит, что у них должно произойти какое-то многократное рассеяние, и очень большой должен образоваться угол, это почернение должно быть связано с большим углом. Но вот Никитин забыл сказать, что у нас, кроме, сказать, угла, или сказал, угла отбора по углу 40 градусов, мы отбираем треки, у которых измеренная часть имеет ровный угол. То есть... Так сказать, то, что мы видим минимальную ионизацию, а потом повышенную ионизацию, не должна зависеть от угла. Поэтому, поэтому те позитроны, которые должны иметь вот это искажение угла, сказать, на конечном этапе, в принципе, мы их просто должны откидывать. Если мы работаем очень хорошо и аккуратно, то такого фона, в принципе, у нас просто не должно быть. И поэтому этот фон возникает ну, из-за каких-то неточностей, в, уг... в определении углов, они, конечно, есть, потому что у нас есть и не точно, так сказать, определение Z-координат точек, там, сказать, большие ошибки, разбросы большие, так что вот этот фон, он связан не столько с присутствием посторонних частиц, сколько с какими-то нашими ошибками измерения, вот все. Он не может быть таким большим. Я думаю, так, я надел сказать. наушники. Если есть вопросы, замечания, то я слушаю его. Вот есть поднятая рука у Станислава. А он уже убрал руку. Так. Еще, если есть желающие, пожалуйста, включайте микрофон и выступаем. Вопросы. Можно, пожалуйста, у меня вопросы? Да, пожалуйста. да, да. да. Ну, во-первых, спасибо большое. Очень интересное выступление. А, докладчику спасибо. Спасибо вам И, за внимание. Что, да, я как-то позже из-за технических проблем подключился, но все-таки можно, если можно, вкратце еще раз просуммировать эту. Идет три года, как я понял, поиск аномального лептона. Вы показывали массу 8, вроде М да, да, плюс, да, потому, что высечение вы показали. А в конце, в на рисунке, где есть распад гамма на электрон и положительный лептон, вы вроде говорите потом, что это не лептон, так? Да. Того, да. что Но с одной стороны должны быть противоположные как бы, ароматы у этой частицы, в сравнении с электроном. А с другой стороны, не, это не лептон, если я понял, потому что нет у него как бы своего нейтрино. Так? Совершенно верно. Значит, какой результат тогда? Что вы нашли? А вот, да, результат. Вкратце, очень вкратце. Да. да, очень кратко. Данное исследование указывает на существование ранее неизвестной частицы. Она не лептон. Но она, вы видите, она не, не, с ней не ассоциирована нейтрина. Новая а что, четвертая да, нейтрина. Да. А что, если это большое открытие, а все-таки эту нейтрину где-то должно быть? Ну, его нет. Его железно. Железно его нет. Да. Четвертого нейтрина, а если... четвертого... Нейтрино, а четверто... Четвертая нейтрина, мы утверждаем, что наша частица не несет четвертая нейтрина. Да, согласен. А сейчас я задаю еще такой вопрос. Вы говорили о том, что у вас есть вроде предложение по эксперименту на нуклотрон, по поиску электронного эксперименту. Может, оно есть в виде какой-то статьи, я просто не в курсе. Если можно, опять вкратце несколько слов. Да, оно есть, оно еще, конечно, нигде не опубликовано и широко не обсуждено, но с ближайшими коллегами оно обсуждено довольно детально и состоит в следующем. На нуклатроне есть выведенный пучок протонов. Он проходит в корпус 205 нашей лаборатории. Да. В этом корпусе на пучок проходит через зону, где уже есть какая-то электронная установка. И с коллегами, которые работают на этой площадке, обсуждали, что мы можем поставить магнит. Кстати, он уже почти есть, который будет отклонять пучковые и часть вторичных частиц от. Прибора, в который на расстоянии 4 метров попадают вот эти, эти аномальные частицы, проходят через магнит, попадают в этот прибор. Там дрейфовые камеры измеряют угол поворота в магните. После выхода из магнита частица попадает в. Измеритель ионизации, то есть это набор, набор из 10-20 сцинфляционных счетчиков каждой толщиной порядка 10 миллиметров или, может быть, 5 мм. И, следовательно, частица должна в них остановиться, это такой триггер должен быть выработан. И, кроме того, амплитуда сигнала с каждого из этих счетчиков тоже фиксируется, и она должна давать повышенную ионизацию. Вот это включается в триггер. Uh -huh. И такие события отбираются и строится их масса. Да, да. По известному углу поворота и по известному пробегу в этом приборе. Да, спасибо. Ну, Можно еще а... один вопрос я раньше давно занимался электрон эмульзионными измерениями, анализом да. и так далее. Случайно в не обсуждали или есть у вас представление использовать эмульзии для такого эксперимента? Да, вот Елена Сергеевна Кокоуллина на предыдущем семинар, на одном из предыдущих семинаров обратила на это внимание Зарубина Павла. да, да. да. Вот, который занимается скажу, кто методикой кто ядерных эмоций. значит, а, а, а, Зарубина, Паша, извините, что я вас... Па па па па да. я предупредил, в вашем семинаре. Я не в курсе, вот... спасибо, спасибо, я не в курсе. Просто. Да, поэтому вот надо это обсудить в этой группе Зарубина и предложить им подумать, не могут ли они уже прямо сейчас, может быть, даже уже на имеющемся материале, поискать такие события. Да, да. Ну, большое спасибо, извините. Пожалуйста, пожалуйста, спасибо вам. Так, ну хорошо. Есть ли еще у нас желающие задать вопрос, комментарий? Если можно, два слова, Чеблаков. Пожалуйста. А, мне вот... Сколько я там на этой, на двухметровой камере довольно долго поработал, я помню. Проблема вот, повышения инизации часто была связана с тем, что треки идут вверх, там, где находятся эти фотографии, фотоаппараты, и а, чисто геометрический эффект возникает, который симулирует повышение поэтизации. Ну, ну, конечно, конечно, да. вы совершенно правы, это да. очень важный вопрос. Мы его специально изучали. Во-первых, вот то, что выбран угол близкой к плоскости камеры, не более 40 градусов. В другом варианте у нас было не более 30 градусов. Это не в точке, где вершины находятся? А наоборот, Это там, на всем треке, на всем. Чтобы И... на, на всех точках отобранного трека этот угол с плоскостью камеры не превышал этой задней величины. Это первое. А второе, специально были отобраны релятивистские треки на разной глубине в камере. Близко к стеклу в центре и на глубине там 30 сантиметров. И было показано, что мы не видим существенного изменения чувствительности по глубине камеры. На 20 сантиметрах есть. 25 вот сантиметров я, я есть. Я сейчас передам опять да, наушники. Ну, Майя, и да она этим конкретно занималась, нет, и она нет, вам ответит, как нет, она нет. проверяла зависимость ионизации от глубины залегания трека. Ну, Чеплаков. Да нет. Чеплаков, ну, Чеплаков ну, значит. Да, нет, ну просто измерялось вот это вот почернение по, по, с помощью программы, которая учитывала эти пикселы. И я обнаружила, что... Почернение было независимо от глубины до глубины 23 сантиметра. Ниже 23 начиналась резкая зависимость. Но, значит, нас утешало то, что практически все измеренные участки треков лежали выше. Вот, в той области, которая вот было измерено много довольно треков. И там зависимости... До 22 трех сантиметров не было. Так, я опять слушаю. И второе, это, из, этих, из просмотров множества пленок еще оставалось такое впечатление, что там что туда летит, пропановую камеру, кроме пачковых частиц, это трудно было еще оценить. И действительно, довольно много. Вопрос к фону, то, что Дмитрий задал, он довольно серьезный. То есть вы говорите, что пучковые частицы, которые мы считаем протонами, может быть на каком-то проценте снимков это не протоны? Ну, оценка по, по плотности ионизации это чисто визуальная оценка. Идентификация да. частиц была. И да. качество пучка, которое поступало в пропанную камеру, оно оставляло желать лучшего очень часто. А, ну вот это может быть существенное замечание, но мы на это не обращали специального внимания. Я не могу сказать, в каком проценте случаев можно, следовало бы, отбросить данные кадры по признаку, что пучок не, не определен. Может быть, надо на это еще посмотреть. Так, еще. Алло. Владимир Алексеевич, но ну, я думаю, да. что а, вы очень хорошее сделали сегодня вступление, а, напомнили всем, в какой лаборатории мы работаем и кто, как говорится, а, заложил основы вот всей этой активности. А, и представили свои результаты. Я думаю, что они дадут какие-то направления к размышлению. Возможно, у кого-то появятся мысли. Я знаю, что вы обсуждали с многими теоретиками, ведущими нашего института. Да. да. И у вас тоже они дали много каких-то интерпретаций, дали этой возможной частицы неожиданные. Так что все, как говорится, это только начинается. Но в любом случае это поиск, и любой человек, ища, имеет право на ошибку, какая бы она ни была. Всегда да. поиски рождаются истина Вот так что, если нет вопросов, давайте поблагодарим Владимира Алексеевича, и на этом закончим наш семинар. Так, вопросов не слышно. Еще раз спасибо всем за внимание. Всё. Спасибо. как